банков, количество встреч, количество правило, продаж. Ну еще может же быть несколько воронок в разные направления продуктов, в разные способы продажи. Под способом продажи мы что-то, например интернет продажа. Да, ну, у нас есть магазин, есть интернет продажа, есть там радио, есть разные и разные двух процессы. Ну мы сейчас не рассматриваем теплый трафик, коллеги, я сразу говорю. Да, мы сегодня рассматриваем воронку. Нет, Нет, если кому-то интересно, то мы можем как бы и, и, и интересно, да, и интернет воронку, да, с теплым трафиком как работаем. Раскрываем сегодня. Так тоже самое. А кто вообще сейчас ведет бизнес в интернете? в том числе продающих бизнес 35 6 на ладно хорошо будем раскрывать ну пока вот так да отвинем, отвечая на ваш вопрос что касаний может быть много вот вы спросили как вместить то есть вы можете либо сужать да не, раз, не раскладывать так подробно либо наоборот вот это еще больше возложить на касание почему я вам сейчас и предлагаю пропишите свою воронку продаж и мы посмотрим Насколько касаний лучше всего разложить? Ну, на вопрос последний вот этот вопрос. А, с точки зрения ее заполнения, вот, например, человек в понедельник, как вот делал, 30 число. Он а, получил, например, 10 звонков. Да. окей, шоколадно, он получил сегодня 10 звонков. И почти наверняка, ну, в разных, всех по-разному, никто из них сегодня с ним не встретится. И формально вот эта циферка с сегодняшнего дня, она перейдет в следующее, что ты договорился встречи Чеха, класс. Но встречи сегодня никакой не было, оплата никакой Я не было. Смотрите, мы говорим про план и про факт. Я имею в виду, что вместе все понятно. Вместе да, все да, про план смотреть, и ежедневно. про факт. Мы план сделали и все, и забыли. Для ваших менеджеров по продажам и для вас это всего лишь ориентир, цель. Особенно трудно на старте с планами. Вот опять же, я вот к Антону говорил, сколько я запускал стартапов, где-то удачных, где-то неудачных, на самом старте планы ставить порой э, бессмысленно, потому что план ставишь, а реальный он нереальный, какой ставить? Да? С другой стороны, совсем без плана тоже нельзя, есть точка окупаемости, точка безубыточности, да? то есть мы должны работать в прибыль. Но опять же, вот мы поставим там 50 звонков, реально, нереально, то есть нужно очень... Четко подходить тогда к этой воронке, продаж планировать. Сначала какую-то аналитику собрать. А да, период, а и, и потом... еще один важный момент. Воронка продаж тоже живой организм. Вот смотрите, что произошло в Москве. Две недели на То есть у них есть воронка продаж. А у них система мотивации от процента план, выполнения плана. А они его не выполняют. А почему? Потому что у них написано там 20 звонков в день. Причем не первых этих холодных, да, а с выходом ЛПР. А она не успевает. Все. У нее пошла текучка с существующими клиентами. Плюс встречи, говорит, я не успею 20% сделать. А руководитель отдела продаж, он эту воронку продаж не адаптировал. И люди недополучают по 10 тысяч премиальных. Естественно, менеджеры недовольны, мотивация падает, КПД падает, продажи падают. Понимаете? То есть воронка продаж это тоже живой организм. Ее хотя бы раз в три месяца надо пересматривать. А чтобы такого не происходило, нужны вот эти пятничные планерки. Эта пятничная планерка еженедельная, она настолько, получается, оперативность дает, что вы никогда не потеряете гибкость. Да? Вот. Поэтому, смотрите, по факту, Каждый менеджер пишет, да, или там продавец, вы разрабатываете для них схему, да, и он пишет там, зашло, стоп, вот шапку вот эту, да, которую, которую я сейчас прошу сделать, я сейчас сделаю там минут, как как как шапку эту сделали, и он в шапке заполняет, сколько зашло в салон, сколько он э, визитов взял, сколько он телефонов взял номеров, да, сколько он сделал продаж и так далее. То есть вы просто ведете статистику. Потом вы делите и переводите в проценты. И уже смотрите, насколько, где процентов можно повышать на каждом этапе конверсии. Потому что есть смысл воронки продаж не вести статистику, а смотреть вот эту конверсию, и ее повышать. Ну и судить по результату месяца. Месяц. Да, я так, с... когда в месяц, понятно, я говорю, в день как получится. У него с прошлой недели было 10 встреч. И они сегодня все случились. У, у него сегодня ни одной встречи не назначено. У него, так сказать, ни одного звонка не было. Но 10 встреч случилось. нормально да. сегодня. Он записал. А, нет, ну в да день-то получится, в месяц классно, в неделю шикарно. А в день-то получится Ничего, Ничего корректно, страшного. Мы-то не Мы смотрим, это знаете, нет, как, нет, нет, нет, нет. А, Тоже, а, когда меня учили вести правильный бизнес. То есть я веду бизнес. Амбре минуса, все, все пропало. Май минуса, июнь минуса. Ну все, можно закрываться. Нет, ребят, так бизнес не ведется. Мы же с вами все понимаем как бизнесмены, да, что бизнес ведется по году. У меня может быть три месяца убыточных, там декабрь, там январь или там апрель, да, май, юнь Но в целом по году прибыль. Понимаете? А дальше я уже сам э, или вы сами принимаете решение, э, стоит ради этой прибыли заниматься этим бизнесом или нет, да, или заняться чем-то другим. Также и здесь, отвечая на ваш вопрос, мы не смотрим по ним. Мы смотрим по неделю, да? я же не случайно на дни не разбивал, э, в смысле не подытоживал. да? Итоги все, видите, итогов нет за день, итоги все за неделю, потому что смотреть за день бессмысленно. Я понял, просто в течение дня, получается, я веду бы, вот Да, у него, допустим, здесь, да, там, 20, здесь 0 0, 0, 0, а здесь вдруг, с того ни всего 5 продаж. Откуда? Ну, естественно, Хорошо. это заранее.